для наших биороботов и души живущих них, к чему готовиться, что делать, как себя вести, не препятствуйте росту. Чего? Ну, в целом, ну, как сказать, сложно сказать, показывают картинки Каких-то белых, белых потоков, как какого-то белого света, обновления. И, в общем, старайтесь принимать этот, этот как бы грубо говоря, свет, потоки эти и не препятствовать этому. В целом идет все на раскрытие. Типа, типа как сказать, идет такая информация. Раскрывайтесь, принимайте вот такой вот такого формата. Все. Ну хорошо. Так, благодарим вас. А Более выходим. Хранитель земли и закрываем наш канал. Так, закрылся. Все. Так. Нет, сейчас будет следующий а Я не понял, да. Так, НТВ. Не переключаемся. ТВ-3. Переключаемся да. на канал Хранителя Матрицы Луны. Раз, два, три. Блин, я как раз под Луны Пошел. Пошло подключение к хранителю нашего, естественного вступника. Да. Как, подключишься, скажешь? Мы что-то не очень довольны. Не очень довольны, Не, не очень довольны. Беспокоили. Да. Ну, приветствую вас, хранителя. Какие-то там, это... Какие там это. Матрицы Луны. Какие-то там это. Что? Типа, ну как сказать, ну то, что агрессивные какие-то такие, да, в общем. Ну давайте, спроси, щас... они войны, почему такие агрессивные? А почему такие агрессивные? Чем вас обеспокоили? Мы столько научной точки зрения, хотим чуть-чуть с вами пообщаться и дальше не будем. будете заниматься своими делами. Ну давай будем говорить, что, что конкретно хочешь. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какую роль играет Луна для матрицы Земли? Для чего она нужна? Ну, идет информация, что мы контролируем, типа, как сказать, показывает каменную, ну как камень, плотную часть. Ну, это, наверное, уже известно, наверное, в принципе, это интерпретация общеизвестного факта, да, наверное, что Луна идет. Ну, говорят, есть. Ну, мы в каждом, в каждом плотном. Есть наше присутствие, типа. Ну, то есть, как бы, Луны. Даже, не, не Луны, а как бы их, это получается, идет, э, ну, как, не то что манипуляция. А, я понял, это плановая, так сказать, а, я понял, они занимают свое плановое. Короче, они, ну, серии что на них определенная миссия возложена тоже. По... Не то, что как бы манипуляция слова идет, но это дело не манипуляция, они как бы держат, поддерживают, держат, как бы. А что держат? Ну, материальные, всю материальную, как бы, ну, как бы начинку, всю материальную на, на, начинку, как сказать, чего? показываются, знаешь, как нервная система. Ну, Управление чего? нервной системы всех всего, всего, всего живого земли. А, они связаны, тесно То есть, то есть как, показывают нервную систему, в которой как, как, как будто щупальцы все. Хорошо, а как ты взаимодействуешь с Хранителем Матрицы Земли? Какое ваше взаимодействие? Как вы работаете с ним? Мы не вмешиваемся в его дело, он вмешивается в наши. Не, а как вы взаимодействуете? Главное понятно, что не вмешиваются. <coughs> а как... Э... Их согласовывают с другого уровня. То есть они не согласуются друг с другом. То есть у них есть какой-то, у них есть орган, который согласует их движение. Вот ты сюда, вот ты сюда, типа как-то так. Хорошо, тогда. Хранитель матрицы Луны, скажите, пожалуйста, а вот полнолуние, новолуние, они реально имеют какое-то значение в жизни биороботов? Все любят загадывать желания, там на новолуние еще что-то. Это действительно работает или не имеет никакого смысла? Все это фикция раз, два, и идет вопрос. Привет. Все идет ровно настолько, насколько ничего подстроить невозможно. Все идет только в рамках допуска, которому, допуска которые как будто даны. И в любом случае все встроено в, как бы, э, типа в общую программу. То есть нет ничего. здесь, Если ты имеешь в виду, что можно как-то этим манипулировать, то ты ошибаешься. Ровно столько, кому, сколько кому отведено. На, на тот процент э, и есть возможность влиять через лунный процесс. То есть зависит все от... Э, Все-таки вот эти все... Луния, они вли, имеют влияние на жизнь биоротов. На... Вы отсталые, говорит, вы должны все вместе комплексно в систему воспринимать. Нет, нет такого, что один элемент э, влияет на что-то. Здесь много много, ну как все и все одновременно влияет на все. И что делать тогда нам? Ну, Пугусь подскажет, какие еще есть варианты, помимо того, что учитывать фазу Луны там. Говорит, ваше время уходит. Говорит. <говорит> что значит, уходит? <говорит> в смысле, они больше не готовы с нами общаться? Или что? <говорит> не, имеется в виду, типа, это... Поздняк метаться? Мир. Или, как бы, Мир это, меняется. Мир меняется. людской. Типа. <говорит> а вы будете дальше курировать следующую <говорит> цивилизацию, которая придет на планет Земля, Или вы будете до конца этого самого существование матрицы земли говорю что их влияние будет э... Как, короче сменится управляющая команда на Луне а, выйдут вот, вот в отставку и придут следующие ребята типа да типа да а они, они вы с нами? останетесь с они, а... они благодарны в общем вышестоящим инстанциям за то что они получили опыт по они короче, учились здесь управлять вот этой всей штукой и будут уже дальше на своих, нифига себе, они на своих планетах будут потом это внедрять, короче, я понял так они это получали опыт вот этого управления как бы всем этим э, нервной системой вот здорово, интересно то есть у них это, для них это тоже хорошо, тогда он говорит, мы, он говорит, мы, э, мы, говорит, тоже такими же раньше были, как вы, по уровню сознания и вот на этом на земле как бы мы говорит, тренировали то, что все вот, как происходит процесс. Типа, ну короче, это какой-то уровень развития, типа, навыков творения, типа, как-то так. Но они только присутствовали. То есть через них проводилось, они тоже не являлись манипуляторами, они как бы держащие, грубо говоря. Они как электрическая система, как бы куча проводов, условно, сейчас всплывает это. Мы провода, но все равно как бы... Энергия просто через нас энергия шла, через Луну и так далее. То есть это как бы не то, что они манипулируют, это как бы всеобщий пласт. пласты теперь сейчас мне показывается, что на Луной еще целая ну короче, сила-система, то есть это же не просто Луна и так далее. То есть они как просто сидели на своем участке. Понятно, тогда благодарим вас за то, что вы на ответили на вопрос. <coughs> Если у вас какое-нибудь послание для нас, для наших биородов, для нашей цивилизации, что вы нам можете посоветовать и что-нибудь пожелать? На прощание. Не принимайте всерьез вашу, типа, типа, чтобы мы поднялись над мирскими, ну как бы над предметами, над, короче, типа, типа, выходите из каменного века, короче, поднимайтесь над мирским, короче, ну в общем, переходите на новый уровень, короче, такие пожелания в целом. Хорошо, благодарю вас, еще три, канал закрывается. Ты готов дальше? Да, да, что Хорошо, отвалил. 3. Раз, два, три. Сейчас подключаемся к каналу хранителя Матрицы Солнца. Раз, два, три. Пошло uh -huh. Ну, идет почему-то такая информация, что ты как-то с этим связан. Ну, не важно. Ты подключился к нему? Ну, идет приветствие тебя лично. Приветствую. Хорошо. Uh, уважаемые хранители, матрица Солнца. Он обслуживает несколько, несколько. Как, ну, ну понятно, что да, понятно, что несколько планет обслуживает, видимо, или что-то другое, я не знаю. Вот ты отвечаешь чисто за Солнце или еще за стул. Ну, короче, солнечную идет, систему? О, идет общая информация, которую мы и так знаем, что Солнце влияет на сразу много планет. Короче, понятно. Тел, типа Земли. В системе а, понятно. А какая основная функция матрицы Солнца в нашем, помимо генерации энергии, что она еще сдает нам? Какую роль играет Солнце в нашем развитии, в нашем существовании? Он говорит, что мы не видим всего, нам, нашему зрению недоступно весь спектр э, э, как сказать, весь спектр этой силы, которая Солнце влияет на нашу Землю. То есть влияние Идет намного на больше шире? Оно просто как вне поля наших, вне поля наших, наших восприятия. тел. Да, восприятие наших тел, да. Ну, а как-то это и есть влияние на наши тонкие тела или еще как-то, или нет? И это совсем другое Именно влияние на тонкие тела идет разговор у него, К тебе сейчас. То угу. есть он мне сразу начал показывать, что это идет как бы некое. Некие, некое свечение, некие как бы, луч направленные, потом геометрия начала раскрываться, такая объ, объемная. Ну, как бы, и несколько, как сказать, несколько сторон. То есть, ну, это можешь и сейчас мне мой, как бы, язык не, не дает полного, как сказать, чтобы это все пояснить. Хорошо, вот наши ученые доказали, что Солнце скоро закончится, и потом на месте него может появиться еще одно. А вот вы, ну, вас говорит, на... солнце это все, это лишь, как сказать, это лишь тоже это лишь корпус. Это только корпус. Нет, понятно. А вот ты как хранитель солнца, ты и дальше на другие солнечные ну, он говорит, ли, Этот на... цвет никуда не денется. Даже если этот, как сказать, ящик этот, это, как Корпус, и даже если он уйдет, это не значит, что сам, сам свет, который подан, он подается просто, ну, тоже с определенных уровней. И а вот логических. то, что Солнце потом превращается в черные дыры, это у них есть какой-нибудь хранитель, который за них отвечает? Вообще, какое их назначение, этих черных дыров, реально, как космических объектов в нашем физическом плане? Есть ли у них хранители? Пауза какая-то, говорит, что это просто какая-то черная дыра сейчас рисует некий такой... Как бы Земля, ну, как бы, на примере Земли берется в такую сетку черную, прозрачную, mm -hmm. от этой э, черной дыры в сетку, и она как бы на паузе. Земля. Есть, на паузе? Э, ну, не знаю, ты ответил, я тебе просто передал. Ну, вот в центре нашей Солнечной системы есть черная дыра, и все звезды крутятся вокруг них. Получается, что ты же не один, ни за одну звезду отвечаешь Ничего никуда не засасывается. Короче, такое идет, такая идет информация. Ничего никуда не засасывается.